Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодняшний вопрос тоже очень актуальный: это анестезия перед удалением или перед лазерной коррекцией цвета, что тоже часто делают мастера. На себе проверяла, и вот честно, кстати, на себе проверяла, пока ехала, когда-то я ездила, удаляла брови себе и одну намазала, одну не мазала. Реально я не почувствовала разницы. Вообще совсем разницы не было. Причем я под пленкой ехала 20 минут на машине до места, где мне будут удалять. И что это, эффект плацебо или все таки работает? Но я понимаю, что веки и губы, конечно, нельзя без анестезии, наверное, да? Абсолютно верно. На самом деле веки и губы – это очень чувствительные зоны, плюс толщина кожи и восприятие анестезии идет гораздо более сильное. То есть век с веками работать нужно, чтобы пациент был спокойный, чтобы было ну, максимально комфортно, не больно, не вздрагивать, ну, все равно будет вздрагивать, ну хотя бы минимально, в общем-то, хотя бы не от боли, а просто от неожиданности, чтобы это было сведено к минимуму. Поэтому на веках анестезия идет обязательно. А губы тоже очень, очень, очень чувствительная зона, особенно область дуги купидона, mm -hmm. да, то есть арак, в общем-то, э, тоже очень чувствительно. Но на бровях, на самом деле, я практически никогда не безболит. Только по там просьбе пациента, только когда очень там большая чувствительность, когда человек, но ну, чаще всего максимальная болезнь у, нас, у людей, когда они очень сильно напуганы, то есть когда они боятся судорожно лазерного удаления, и тогда им кажется, что это вот, там запредельная болезнь. Человек приходит спокойно то при работе нетравматичной а, вполне легко переносится. Да? то есть Воздействие занимает на одну бровь ну, не более 20-30 секунд, поэтому это легко можно перенести. А, использовать анестезию можно, но я рекомендую только аппликационную. При этом эффекты ее, ну, я бы сказал, весьма сомнительные. Да? А, немножко приглушает, но нельзя сказать, что человек лежит абсолютно спокойно. Все равно болевые ощущения присутствуют все равно достаточно выраженные, в общем-то, вот. Но в целом все легко переносится, поэтому для бровей большого смысла они только вот там для особо чувствительных, гиперчувствительных людей. А имеет э, значение количество пигментов кожи, правильно? Конечно, Потому что когда это конечно. еле заметная дымка, конечно. там почти не ощущается. Абсолютно когда верно. Его если много, тогда если может это первый сеанс, нанести. если это максимально насыщенный цвет, то действительно болезненность будет сильнее. Но опять же, все равно анестезия не окажет какого-то волшебного действия и не лишит человека полностью чувствительности. Все равно это будет больно. А чем меньше пигмента, тем меньше болевых ощущений. В принципе, там, да, на последних сеансах каких-то там, там, на втором, на третьем, когда большая часть пигмента уже разрушена, клиенты гораздо более спокойно это все переносят. То есть все-таки самая такая стрессовая это первая процедура. А если за полчаса выпить таблетку, какой нибудь аровое, это сработаешь? Возможно, но, опять же, тоже до какой-то степени эффективности. Единственное, что я хотел, о чем я хотел бы предупредить, это не использовать инъекционную анестезию, то есть это такие препараты, как содержащие в там, лидокаин, что-то еще да, с сосудосуживающими компонентами. Потому что был случай недавно в Комсомольске-на-Амуре на фоне инъекционной анестезии и лазерного удаления, ну, очень мощное гнойное воспаление и в итоге рубцевание. Кожи бровей, то есть судебное разбирательство и так далее. То есть это как бы ну, просто сужение сосудов, плюс наложение еще какой-то минимальной травматизации от лазерного удаления в итоге могут да, привести к неблагоприятным последствиям. То есть тут как бы... Я просто прерву, я, я присутствовала на таком удалении, когда проходили очень дравматично. А, прям появлялась кровь, то есть кожа повреждалась. И мазали сверху анестезию, чуть-чуть ждали, сосуды сужались и проходили еще. Но анестезия это была не инъекционной. Но со это со тоже, же. на мой взгляд, ну, довольно... Нет, уже... на самом деле при, скажем так, лазерном удалении оно... Существует давно, давно изучен метод, во всем мире его применяют, и как бы все все методики давно известны да? и пропагандируются, и как бы в целом а, правильно удалять без вообще каких-то кровотечений, без ран, без ожогов. То есть да, максимум, что может развиться, это легкий отек. Тогда и вопрос выражены. еще раз. То есть абсолютно исключено повреждение кожи? Или оно все-таки иногда случается, даже там у очень нет, опытных нет, специалистов? Нет, нет, бывает. Бывает, но, ну, например, в таких ситуациях, когда приходят со свежим татуажем. То есть, когда, например, там месяц только назад зажил. сделали процедуру только зажил, и в такой ситуации, как аккуратно не работает, все равно в некоторых местах mm -hmm. еще истонченный эпидермис, и возможно получить точечных единичных короче, Но ну, подчеркну, это не, не кровавое месиво, это не сплошная рана. Да, то есть, это единичные и которые заканчиваются, ну, повреждения, которые заканчиваются благополучно. Mm -hmm. ну, то есть и то, опять же, только при свежем татуаже. Мы, когда делаем процедуру лазерной коррекции или удаления, мы даем клиентам мячик такой резиновый, они его жмут. А то я видела, просто они вот так вот себе вот иногда так аж руки сжимают. Но это вот а, женщины, видимо, которых болевой порог там такое, что они не могут терпеть. На самом деле это достаточно хороший метод отвлечения, чтобы отвлечь человека от там болевых ощущений и так далее. И еще к этому могу дополнить, очень хорошо помогает охлаждение после процедуры сразу. Чем охлаждать? Мы используем, например, гелевые пакеты. Гелевые для, ну, для автохолодильников. Нет, нет, нет, нет, нет. А для автохолодильников. В магазинах лежат, мы их оборачиваем просто пленкой, mm -hmm. так как у нас, в принципе, нет повреждений, ну, как бы нет, повреждений нет контакта нет, с биологическими жидкостями, не плюс, не опять не же, не пленка одноразовая. И быстро охлаждает, очень сильно снижает отек, снимает ощущение, они прямо ну, такое облегчение испытывают очень сильно Сколько после процедуры. Посидеть? Это достаточно 5-7 минут, в общем туда придержать и достаточно уже. Вот. Либо использовать одноразовые пакеты, например, там, как после травмы спать, снежок различный и так далее. То есть их можно давать с собой. Например, тоже достаточно хорошо снижает все эти болевые и неприятные ощущения. Мы делаем очень много для того, чтобы специалисты перманентного макияжа получали бесплатно совершенно ну, много знаний. Поэтому прямо сейчас поставьте меня на паузу и поставьте нам лайк. Это был Виталий Микрюков, мы делаем серию роликов для вас про лазерное удаление. Всем спасибо, всем пока!